Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы рассказать, как можно редактировать значения элементов модели через отдельные виджеты. Ну, проще это показать, чем рассказывать, поэтому я сразу покажу, я загрузил проект одного из предыдущих уроков, который был посвящено классу QSQL Table Model, такому классу модели, который занимается отображением и редактированием данных из таблицы базы данных и вот здесь мы видим собственно представлена та самая таблица в принципе мы редактировать эти значения уже можем вот мы это отредактировали значения, сохранили или это отредактировали откатили изменения в зависимости от стратегии кэширования но на самом деле в реальности Особенно если этих полей много, и они такие разные, допустим, вот это будет большим текстовым полем, который содержит большой объем текста. Это у нас вот числа, допустим, да, здесь какой-то у нас может быть ограниченный список значений. Да. Зачастую более дружелюбным пользователю является реализация редактирования, ну, в частности, табличных данных, при помощи отдельного окна редактирования строки. То есть, смотрите, допустим, я захочу отредактировать вот эту строчку. Тогда я делаю двойной щелчок мыши, мышью, и открывается отдельное окно. Вот я здесь уже набросал такую форму, где каждому, каждой колонке таблицы соответствует свой виджет. Ну вот, там, первым ID я здесь опустил, потому что мы его не редактируем, а дальше... Title, да вот здесь у меня редактируется здесь компания ID и здесь вотрип да. и смотрите здесь уже у меня какие-то список допустимых значений удобно удобно здесь у меня спин edit да то есть я например не в видуу не числовые какие-то не целочисленные значения или еще какие-то ограничения могу сделать и здесь у меня удобное отображение большого текста да. Ну, собственно, понятно, в чем здесь удобство. Теперь, что касается вот этих кнопок. Ну, кнопка Apply – это применить изменения, потому что, например, я хочу редактировать, я передумал и не хочу вносить эти изменения в модель. Вот в эту. И чтобы не делать лишних каких-то телодвижений, в частности, если у меня здесь будет моментальное обновление значений в базе данных, то я буду обращаться к базе данных. Зачем это нужно, если я, например, Передумаю вводить какие-то данные. Я просто нажму Close, закрою это окно и все. Итак, значит мы поняли, что хотим. Теперь как это реализовать? Ну, вот, собственно, главный класс, который мы будем использовать. Это класс очень удобный, который называется QDataWidgetMapper который занимается тем, что связывает виджеты с полями модели. Колонками, да, в нашем случае. Хорошо. Итак, давайте я сразу создам член класса. Вот на этой форме, который, собственно, будет типа QDataWidgetMapper. Назову его Mapper. Теперь... Перехожу в конструктор формы. Создаю объект этого класса. New, QDataWidgetMapper. Uh, Указываю в качестве родителя данную форму, чтобы этот объект автоматически удалился. И теперь мне нужно, собственно, во-первых, мне нужно указать модель. Вот смотрите, здесь есть метод SetModel Достаточно предсказуемо И потом я должен связать. Вот конкретные виджеты вот этой формы так, закрываю связать э, с э, колонками модели, которые я здесь указал. Э, хорошо, давайте я сразу же здесь напишу. Mapper. Использую метод addMapping. Здесь в качестве первого параметра виджет, который я хочу связать. Здесь номер колонки. Ну, давайте собственно первый виджет ComboBox я связываю с первой секцией. Напомню, что у нас нумерация начинается с нуля. То есть первый ID и второй вот это. Хорошо. Теперь связываю Mapper. AddMapping. DT Company, связываю с Pinbox, связываю с э, третьей колонкой, и, наконец, AdMapping Details, связываю с третьей колонкой, то есть, э, ну, с четвертой. Так, модели мы, собственно, не знаем, поэтому я предлагаю, на самом деле, перенести это в отдельный класс в отдельный метод, который будет называться setModel. И здесь он будет принимать объект типа abstract itemModel. И давайте перейдем в него сразу же. Я перенесу вот эти строчки. Внесу сюда. И мы здесь пишем setModule. Module. Все. В принципе, все, все что нам нужно. Теперь что касается двух кнопок. Так, кнопку применить. Пишу слот. Я использую метод submit, который означает, что я хочу, чтобы э, изменения, которые я внес в значение виджетов, они применились к модели, то есть они попали в модель. И, наконец, close. Ну, здесь все просто, я просто называю слот close. Все. теперь класс главной формы я буду использовать один и тот же я уже сказал, один и тот же объект формы редактирования Поэтому я сначала подключаю класс опять же создаю член класса типа record edit form, называю его edit form. Опять же, иду в конструктор, и здесь создаю этот объект. EditForm, new, record, edit form. И здесь, смотрите, я сейчас пока укажу this, потом мы увидим, что это не очень корректно. И вызываем этот setModule, который мы определили. И давайте вот здесь я прокси модель использую. Давайте для простоты будем отображать просто модель. И здесь укажем просто модель для простоты. Так. Хорошо. Теперь осталось, что нам осталось, это написать слот дабл-клика, да, двойного нажатия на кнопку мыши на э, строке табличного представления. Итак, я ищу соответствующий сигнал. Сигнал double clicked. Отлично. Создаю заготовку слота. И здесь, смотрите, я обращаюсь к объекту EditForm. И, во-первых, я должен его это окно показать. А во-вторых, я должен передать э, номер строки, который я буду редактировать. Ну, в данном случае это просто она содержится в индексе. Поэтому я. Обращаюсь к объекту Mapper. Давайте глянем. А, он в приватной секции. Хорошо, я его перенесу в public секцию. Так. И здесь вызываем метод setCurrentModuleIndex И просто передаю вот этот самый индекс. Все, попробуем запустить. И мы видим, что какая-то странная вещь, вот наша форма редактирования, она влезла внутрь основной формы. А произошло это как раз потому, что вот я сказал, здесь мы указали this. Но раньше мы так делали, и все было нормально. Но на самом деле проблема в том, что данный класс унаследован, нас следован напрямую от QWidget. В этом случае, когда мы создаем этот объект и указываем его в качестве родителя форму, Qt считает, что это, это просто виджет, который мы хотим вставить внутрь нашей формы. Чтобы этого избежать, можно сделать так. Вызвать метод setParent уже после создания объекта. И здесь мы увидим два параметра. Первое parent, который мы укажем и this. И второй, cute Windows cuteWindowsFlags. Здесь мы указываем флаг window. То есть мы говорим кьюту, что это, это объект хоть и является дочерним, но это отдельное окно. Итак, запускаем. Еще один момент, который я хотел, во-первых, смотрите. Ну, все, в принципе, неплохо. Ну, давайте, во-первых, я хотел бы вот, вот это поле расширить до конца таблицы. И второе, я хотел бы убрать режим редактирования в нашем представлении. Потому что мы не должны иметь возможность редактировать на напрямую значения. Итак, я выбираю свойство представления. И первый, первое свойство, которое меня интересует Horizontal Header Stretch Last Section То есть, которое ровно говорит о том, что U будет растягивать последнюю колонку до конца таблицы. И, наконец, свойства Edit Triggers, которые устанавливают, на какие события у нас будет включаться э, режим редактирования таблицы. Ну, вот я выбираю тут Есть вариант No Edit Triggers. И вот, выбирая его, выключаются все остальные события. Итак, хорошо. Запускаем. Еще раз. И мы видим, действительно, растянулась. Последняя колонка растянулась, Все удобно редактировать мы не можем. Итак, я кликаю на одну из строчек и действительно мы видим вот эти значения, они оказались в виджетах формы редактирования. Очень хорошо. Ну давайте я здесь поменяю значение на 2. а здесь поменяю, допустим, на Patreitas. И мы видим, что я еще не нажал Apply, а Значения уже оказались здесь. Что довольно странно. И смотрите, второй момент. Я здесь забил какой-то текст, однако здесь оказался у нас форматированный текст в формате HTML. А оказался так, потому что по умолчанию с данным виджетом наш объект QData Widget Mapper связывает именно свойства полного форматированного текста. Хорошо. Я закрываю. А, пытаюсь сохранить, хорошо. Ну, давайте теперь решать эти самые проблемы. Проблема с тем, что у нас сохраняется не то свойство, которое нам хотелось бы сделать. Поправить это нам поможет перегруженный метод add mapping. Вот здесь мы связываем текстовое поле. И перегруженный метод, который понимает третий параметр, property name. И в данном случае нам нужен не форматированный текст, а так называемый plain text. То есть чистый текст без форматирования. Запускаю еще раз. И давайте откроем. Вот я здесь меняю значение. Mm, все хорошо. У нас сохранился текст как есть, без форматирования. Но что же вот с, с тем, что у нас э, бесполезная кнопка Apply? А связано это с тем, что э, этот класс QDataWidgetMapper может работать в двух. Опять-таки в двух режимах применение изменений. И один из них включен по умолчанию. Set submit policy. Итак, первый у нас QData widget mapper auto -submit. Это вот тот, который по умолчанию, который сейчас был включен. То есть, как только курсор переходит с виджета, в котором мы редактировали значение, автоматически это значение применяется к модели. Мы хотим использовать второй режим, который называется Manual Submit. То есть мы сами в этом режиме мы сами руководим, мы сами даем команду на перенос изменений в модель. И давайте в этом случае посмотрим, как будет работать наш пример. Опять же, я открываю форму редактирования. И смотрите, я что-то там внес, перешел к следующему полю. Значение пока что в модель не попало. Опять что-то меняю, опять меняю. И теперь нажимаю Apply и Мои изменения все разом оказались в модели. Или смотрите, в случае, если я что-то менял, редактировал, редактировал выбрал что-то еще, потом просто передумал. Я тогда не вызываю метод submit через кнопку apply. Просто закрываю. И все осталось как есть. Ну, как видите, очень удобная, очень гибкая систему поскольку мы можем выбрать э, так, выбрать с, то свойство которое мы хотим связать э, со значением в модели э, свойства мы можем писать сами для этого достаточно просто пометить э, члены класса macrosumqroperty И в этом случае мы сможем и это свойство связать через класс QDataWidgetMapper. И опять же хочу сказать, что сейчас мы работали с э, моделью QSQLTableModel, но в принципе все то же самое пойдет с любой другой моделью, которая унаследована от абстрактного э, класса QAbstractItemModel. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.